Я, наверное, рубрику так и назову. Мод на продажу. Причина продажи данного мотоцикла, человек себе уже приобрел мод. Приобрел он себе F4 карбовую. Ну что, привет, друзья. С вами снова Патрик на канале Globus Moto. И сегодня, наверное, впервые я могу рассказать о конкретном мотоцикле, не осматривая его, а о том, что он из себя, в принципе, представляет. То есть не могу сказать, что это прям будет обзор мотоцикла, но будет как минимум тест-драйв. И сегодня речь у нас пойдет, угадайте о чем? Речь у нас сегодня пойдет о легендарном мотоцикле Honda CB1300. Суперфур, конечно. Да, кстати, забыл сказать, я почему конкретно об этом мотоцикле хотел бы поговорить, потому что этот мотоцикл, это не обзором, это тест-драйв конкретного мотоцикла, потому что данная техника на сегодняшнее число, а сегодня у нас пятница, 13 июля 2018 года, этот мотоцикл находится в продаже. Вот здесь такие вот котки-царапки. А, стоит, если хотите, башмачок под GoPro. А, здесь наклейка. Сидушку под, под, под перешивку, по-хорошему, конечно. Это 99-й год. Резину под замену. А, нет таких каких-то жестких потеркостей, шероховатостей. Этот мотоцикл подбирал я если не ошибаюсь, весной прошлого года а, на нем, получается, были заменены а, диски фрикционной сцепления вместе с а, пружинами, соответственно, с прокладкой. Прокладка вот эта была заменена под башкой, под крышкой башки. Настроены клапана, настроены карбюраторы, почищены асинхронены. Соответственно, расходники все поменены, масло, фильтра, а, все жижи, все охлаждайки, абсолютно все. Здесь единственный самый большой косяк и минус Это то, что здесь из неоригинального Стоит фара от Я не помню, какой-то нашей копейки Или москвича Вот, Если вы можете убедиться, сделана в России видите. То есть сюда подходит фара Другой фары, к сожалению, не нашлось Она есть, эта фара, там небольшая котка Такая неприятная И поэтому ну, хозяин данного мотоцикла Решил поставить честно, откровенно нашу фару Которая, кстати, ничем не хуже светит, чем оригинальная Но, по крайней мере это будет честно. Есть коцка вот здесь вот на приборке. Он был Было падение до того, как, потому что я когда его осматривал, он был абсолютно в таком же состоянии, даже чуть худшем. В него вложили порядка 35-40 тысяч рублей. Есть вот такая вот коцка на трубе. Мотоцикл уже готов к эксплуатации. Что мне очень нравится, так это его потрясающие зеркала. Казалось бы, обычное круглое зеркало, но оно вот здесь шевелится. Вот оно шевелится внутри себя. То есть не надо будет его дополнительно крутить вот здесь, там что-то еще, вот-вот, внутри. Я могу ошибаться, но зеркало оригинал. По крайней мере, очень похоже. Привет. Поменены у него колодки, если не ошибаюсь, стоит Ниссин. И заменены сальники, пыльники, вилки. Тут очень много было поменено, примерно 1035 на 40. Вот. Осталось только поменять резину и будет просто вообще огонь Я сегодня прикострелябил на нее свою старую гоупрошку Поставил телефон, будем снимать спидометр Буду снимать себя, чтобы вы меня видели И будем мы ехать сейчас по Кутузе Особо нарушать правила дорожного движения мы не будем Я покажу у нее примерное ускорение А, кстати, давайте заведем так, чтобы было примерно понятно Пробег у него, кстати, 60 тысяч Это реальный пробег, я очень ему верю, прям очень и не думайте, что мотоцикл 99-го года с, таки, с таким объемом будет вам в 15. Потому что сейчас, где не посмотришь, везде пробег 15, 14, 13, 16 и, и так далее. Вот он завелся, он карбовый, он абсолютно холодный. Сейчас поскольку это откроем. Работаю его по двигателя подсосный разряд открыл, сейчас достаточно тепло, сейчас примерно 23 градуса, он абсолютно холодно вот я до труб касаюсь вот он. вот он, лучше закрою, так он лучше будет работать. Короче, сейчас будем ехать. Посмотрите, как он ускоряет. Обязательно в комментариях вынести свой вердикт о том, как вам эта модель. А, нравится, не нравится, взяли бы, не взяли бы, рассмотрели бы или нет, дорого, дешево и вообще. Вот, то есть, любые мысли выражайте в комментариях. Только, пожалуйста, давайте не будем переходить на личности и оскорбления. Хорошо? Спасибо. Тут, кстати, образовалось предложение. Мол, герша вот этого продают. Мы брали его в апреле месяце, да? Нет. 28 апреля, ну да, 28, конец апреля. ну конец апреля, получается, это Дмитрий, хозяин этого Ерша, это у нас 10-й год, 11-й модельный. Если кому интересно, могу запилить ролик про этот Ерш, но опять же, могу запилить ролик про этот Ерш не как обзор, естественно, а именно вот для тех, кто хочет его приобрести, сколько в него было вложено, 25, под 30 короче, да. Ну, короче, если надо будет, напишите лайк. Все, все камеры включены, поехали. Плавный ход. Вот мы аккуратненько, плавненько едем. Ну что, друзья, мы пытаемся сейчас протестировать. Я просто сейчас еду на самом деле на осмотр мотоцикла Yamaha R6. Спасибо. Выезжаем мы из спортхита И сейчас покажу примерно, как мотоцикл едет, как он разгоняется, какая у него динамика. Чтобы вам было более детально понятно, как мотоцикл едет, как он разгоняется. iPhone хреново фокусирует камеру. Либо то, что он дрожит, не пойму. Ну что, сейчас попробуем разогнаться, может быть. На эстакаду! Сейчас попробуем разогнаться. Вот смотрите, до сотни сейчас дойду. И опа! видели, да? Как он разгоняется? Очень неплохо и спортивно разгоняется. То есть со светофора я не знаю, там три секунды уже сотня, да, примерно. Я сейчас не знаю, вы сейчас видите цифры? Но сейчас попробуем, можно будет сейчас стартануть. Ну что, давайте попробуем с ежом стартануть. Ну, это нечестно. нарушать нельзя конечно же мы тут и так уже нахулиганили надеюсь нас за это не оштрафуют ну что друзья я не знаю штрафанут нас или нет и не знаю вообще стоит ли выкладывать это видео или нет потому что сейчас в ютубе штрафуют всех подряд просто короче говоря я считаю этот мотоцикл для тех кто например кому не нравятся чоперы и хочет просто динамичной езды причем спокойной вальяжной езды и также динамичной езды для Мотоцикла выходного дня, я считаю, вот этот мод вполне себе. Динамика у него достаточно бодрая. И на мой взгляд, что это для выходного дня просто идеальный вариант, чтобы покататься там в субботу-воскресенье. Может быть, даже на работу поездит. Но не могу сказать, что на нем легко в городе, он достаточно такой тяжеленький. Вот. И самый большой минус, на мой взгляд, у него это то, что у него расход топлива достаточно немаленький. То есть, если вы не боитесь там заправлять его, условно говоря, там, Бак в день для того, чтобы покататься 150 километров, я думаю расход топлива у него примерно 10-12, если не не побольше, смотря как откручивать, конечно. Для трассы, ну так тоже там 120-130 комфортная скорость без, как вы видите, без каких-либо а, ветрозащитам или еще что-чего-нибудь. Вот примерно как-то так. Ну мод для выходного дня, это вот не та ниндзя, которая. 250, например, вот с другой стороны вы видите низа 250 это для города, я считаю, самый идеальный вариант для тех, кто особенно первосезонник, она очень легкая, компактная, маленькая, маневренная или, например, вот этот Йорш, который вы сейчас видите да? это Хонда, достаточно такая, тяжелый увесистый аппарат ну, и ну, вот мотоцикл выходного дня, самый идеальный просто Что творит а хулиган да -яй -яй. я надеюсь вас не смущает то что здесь у вас вот такая вот а, паутина нарисованная перед вашим экраном я вам даже немножко экран дротру вот. я надеюсь не смущает паутинка ну к сожалению Примерно как-то так это все К сожалению, другого варианта я предложить не могу Потому как а, нет у меня дополнительного человека, который бы меня снимал Как я уже говорил, это не, не обзор мотоцикла Обзоры я, как говорил уже неоднократно, не делаю Вот Это не осмотр мотоцикла, это просто мотоцикл есть на продаже То есть я, наверное, рубрику так и назову Мод на продажу а, дело в том, что причина продажи данного мотоцикла Человек себе уже приобрел мод Приобрел он себе F4 карбовую, Так что, ну, для того, чтобы ездить а, По городу и для того, чтобы ездить а, На дальники Он взял себе более такой Менее мощный, так скажем Ну, относительно мощности он побольше, конечно Но не с такой, конечно, дикой динамикой вот. То есть, мод он себе приобрел Поэтому Именно поэтому мотоцикл сейчас продается я... А так, в принципе, валки, юрки То есть он на большой скорости Я вот на нем еду, я чувствую себя Как будто я на танке, реально То есть на каком-то БТРе Он такой громоздкий, большой Имеется в виду, что он тяжелый, настоящий Железный мотоцикл И как бы в этом ему больше преимущества Почему? Потому что м -м, Такой мотоцикл такой мотоцикл, например, если в случае там, не дай бог, конечно, столкновения с кем-нибудь, его не так быстро отбросит. Во-вторых, его лучше видно в городе. То есть как бы.. Что-то мы прям увлеклись, да? Я что-то просто ускорился и все. Примерно вот такие покатушки иногда устраиваем. Вот скажем так, такие покатушки я устраиваю крайне редко. Я больше, конечно, в сервисе зависаю чаще. Опасный человек очень. Очень опасный человек. Азартный, опасный человек. Я бы побоялся с ним кататься, конечно. Ну, скажем так, что вот-вот-вот. вот Я его шатаю, болтаю да, мотоцикл. Вот достаточно такой, на скорости очень круто себя чувствует. Не сказал бы, что он такой мастодон. То есть его мастодон там можно назвать только, если когда там на месте его там катаешь куда-то, да-да, -да, он такой, достаточно увесистый мой. А так, ну отлично вот на дороге себя чувствует уверенно ветром не сдувает то есть он, знаете как например автомобиль какой-то большой да то есть такое впечатление что в него просто а, взяли и запихнули там не знаю а, двигатель от какого-то автобуса там или от фуры вот представьте как будто взяли легковую машину да там, ну или среднегрузовую и впихнули в эту машину мотор от какого-нибудь фуры сейчас еще заедем посмотреть мотоцикл а там Джимханисты занимаются. Вот мы сейчас заедем на джимхану, посмотрим. Нормально ежик так открывает. Но у него нет такого вот, знаете, ощущения по сравнению с. Блять, я проморгал поворот. нет такого ощущения, как, например, на этом мотоцикле. То есть ты чувствуешь, что под тобой настолько большой двигатель, то есть он настолько снизу вперед, и у него динамика просто поразительная. Она не дерзкая, не мощная, то есть не надо его раскручивать. Он просто открылся, и все, и ты уже в другой полосе, все. А, это вот ни с чем не сравнимый именно крутящий момент. Крутящий момент у него дикий. Очень внушительный крутящий момент, потрясающий просто. Ни с чем не сравнимое ощущение, абсолютно. То есть вот, например, как на Сизере 1400, вот у него тоже огромный крутящий момент. Я еду на одной передаче, я не перекладываю, я просто открываю газ, и он просто поехал. Ничего не надо больше делать, абсолютно. То есть вот для города, для большого города этот мотоцикл прям вполне достоин Если, например, вам не нравятся спорты, вот эта посадка. Вам хочется дивана а, с большим двигателем. Вот CB1300 это то, что вам нужно. Самый, как я уже говорил неоднократно, самый большой минус этого дивана, что он очень много кушает. Относительно, конечно же, других мотоциклов, которые выдают примерно те же мощности, но, к сожалению, не могут дать вам той динамики а, или же того крутящего момента. А крутящий момент, на самом деле, это тоже немаловажный а, момент, так скажем чем и мощность если, например, мы все смотрим на мощность но мы не обращаем внимания на а... не обращаем внимания на ньютон-метры а здесь, я не помню 126 что ли ньютон-метров очень много, действительно очень крутой мотоцикл но прокормить его да и, кстати, что немаловажно, что у этого мотоцикла, ну, он практически, он практически не ломучий, то есть на нем надо менять только расходники и кататься. То есть убить этот мотор, убить этот мотор, вот, очень тяжело. И, кстати, что немаловажно, что он. Давайте стартанем. Он не провоцирует абсолютно на быструю езду Извините за тряску, я старался как мог закрепить все это дело, но, видимо, было немножко неправильно, надо было еще изолентой подмотать. Тряска, конечно, сейчас будет неприятная на Гоупрошке. Сейчас мы развернемся, поедем на площадку Мотоджимханы, посмотрим мотоцикл и потом еще поднемся. Ну вот, в принципе, и все, что хотел сказать про этот мотоцикл. Я, как вы видите, обзоры делать просто не умею. А, в принципе, это не мое абсолютно. Я не умею там рассказывать про мотоциклы какие-то там, читать по книжке там или запоминать там все его параметры. И, кстати, хотелось бы отметить, что CB1300, это можно даже рассмотреть как первый мотоцикл, но только если хотя бы у вас был ранее хоть какой-то опыт, Какие сразу Люди улыбаются Какая прелесть Люди встречают Что хотелось бы отметить Что себе 1300 можно в принципе Как первый мотоцикл Но если у вас хотя бы стаж езды лет 10 На автомобиле И вы катались раньше на каких-то там явах, и жаках ЧЗ Это вполне вменяемый хороший взрослый Мужской большой мотоцикл Это реально для больших парней Для больших пацанов так скажем Потому что мод, мод чем хорош тем, что он не провоцирует. И еще он плюсом к тому, что у него есть очень хороший запас мощности. То есть я сейчас еду вообще абсолютно спокойно. Как вы видите по спидометру, у меня 60 км в час. И меня не напрягает абсолютно. То есть я могу я могу шевелиться там, условно говоря, там я могу шевелиться там условно свои 60-80 по городу, тошнить. И мне даже не надо никому ничего доказывать, что я там могу а, кого-то обогнать. Выглядит мотоцикл достаточно классический, чтобы а, на него, например, смотрели а, гайцы, да, То есть остановить такой мотоцикл, Но ну, он неинтересен, абсолютно. Обычно вот эти все вот эти спорты, все вот эти посадки, а, которые детско катаются на заднем колесе, а, вот это, конечно, да. это на это смотрят достаточно а, подозрительно скажем. Потому что такие мотоциклы им хочется остановить. Наверняка у них с документами какая-то фигня или еще что-то. А на этом моте вы едете и вас даже не хочется останавливать, потому что, ну, он обычный мотоцикл. То есть он.. он обычный мотоцикл, он не, не, не привлекающий особого внимания в плане там документов от гайцов, потому что, ну. Ну, на нем видно, что он взрослый, мужской Большой мотоцикл Соответственно, на нем сидит взрослый дядя Который а, там, может позволить себе Если он может позволить себе Такой большой мотоцикл То у него и с документами все будет в порядке правильно? То есть это такой вот солидный, большой Весомый Скажем так Мотоцикл, у которого Плюс 20 к карме И еще плюс 5 сантиметров к члену и на него смотрят И на него смотрят И как бы не особо Он кстати в зеркалах очень хорошо его видно И мне очень нравится его дуделка То есть она вот такая как на галде Такая вот прям как на автомобиле Единственное конечно У нее нет выхлопа громкого Это да И он как бы не так легко валяется Хотя повалять его тоже можно Смотрим по зеркалам обязательно, как там люди смотрят на тебя или не смотрят. Увидели, не увидели взгляд, поймали, не поймали. Вот так вот шевелимся. И люди, уже примелькался ты у них в зеркалах, и, соответственно, они тебя уже могут увидеть. Вот эти вот узбеки могут не увидеть, хотя спасибо. Вот, то есть, большой мотоцикл, его реально видно сразу. То есть... Не могу сказать, что он такой широкий вести себя, да. Но, конечно, если сложить у него зеркала, то будет намного приятнее ездить. А, так, Дебила кусок. Вот этих я не люблю, поэтому. Вот, меня увидели сразу, его не очень. Я ему даже спасибо, лайк поставил. Вот, кстати, мы сейчас, получается, можем попасть в неприятности. Лучше будем ехать там, где едут все мотоциклисты Чем И на этом мотоцикле не так опасно попасть Например, какое-то небольшое столкновение Не так опасно попасть в какое-то большое столкновение Потому что он действительно тяжелый То есть это настоящий мужской Большой железный мотоцикл Это железный мотоцикл Не какие-нибудь там алюминиевые пластики То есть это можно сказать так Чопер. Вот смотри, сразу расступаются. Спасибо. Спасибо. То есть это такой, скажем, как чоперы. Но это вот как типа Гелентваген. Такой большой мужской автомобиль. Так и этот. А так маневренность тоже у него присутствует. Вот, пожалуйста. Оп. его сбить с курса достаточно сложно единственное, только если поменять резину, потому что здесь она уже достаточно плоская сейчас пропустим мотоциклист. вот он большой черный мотоцикл, так и этот Вот Чоппер, например, видно, да, его пропускают. Но он особо не мелькает в глазах у гайцов. Также этот мотоцикл. Он классический, большой. И его видно. И гайцы не особо обращают на это внимание на него. Женщина, спасибо. Тут, кстати, еще есть очень большая. Крутая фишка, это аварийка и плюсом ко всему этот мотоцикл идет внутри японский соответственно это шикарнейшая сборка с отличными запчастями шикарными материалами которыми собирали шикарно собранными материалами и плюсом ко всему этот мотоцикл уже является раздушенным. и вот я еду плюс 20 ну там плюс 15 плюс 20 от, от потока и нормально то есть абсолютно можно себя живенько чувствовать в пробке. Нам скоро поворачивать направо. Вот сейчас приехали заправку, и нам скоро поворачивать направо, на улицу Минская. Там, где-то будет проходить Джимхана. Джимхана, там! Вот сюда нам нужно попасть. Нарушаем все. Джимхана, там! Так. Посмотрим, что там за Джимхана. Может быть, попробую проехать. Хотя, думаю, нет. На этом мотоцикле очень будет хреново. У него резина старенькая, поэтому... Оп, оп, оп. Ого! Площадка большая здесь. На самом деле, очень большая площадка. Сейчас найдем синий мотоцикл Синюю Yamaha R6 Которую мы будем сегодня смотреть Нормальная такая трасса делать молодцы какие ладно здесь встанем примерно как-то так бибип и теперь коннект Ну тут прикольное место кстати все будем сейчас потихонечку выдвигаться в сторону дома да, кстати, те, кому интересно, когда ехать до сервиса, можете сейчас посмотреть. Посмотрел мотоцикл, вполне себе ничего такой. Состояние у него прям прекрасное, на мой взгляд, из тех Ямах, которые я видел. А, пластик оригинальный, вроде не крашен. А состояние прям приятное такое. Единственное, что только ценник, конечно, у них. Что-то какой-то вообще пипец. Но чем мы хотим? Это Ямаха. Это Ямаха и она как бы. Может быть и нормальный для нее ценник 350 тысяч рублей Я конечно хотел его торговать за 340 Он хочет 345 Ну дело такое А уже потом посмотрит Заказчик Подумает надо ему это или нет Каких-то таких вложений Я пока не, не увидел Ну что Нравятся ли вам такие видео С покатушками Если нравится ставьте лайки Если не нравится дизлайки Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть или что вам не понравилось в данном ролике Как вы, может быть, по-другому их видите, эти ролики И что могу сказать Я считаю, что, ну, вот так вот кататься и просто какую-то фигню вещать Я что-то не знаю даже, что сказать Включаем аварийку и потихонечку поехали ты, Тима, что ты творишь Предупредил? Поехал. Предупредил? Поехал. какой-то отчаянный. Он давит на все деньги этого Ёша. Кстати, этот Ёш на продаже, Он уже говорит, что ему мало. И, кстати, вот если вы заметите, да, вот то, что он едет достаточно агрессивно. Это у него первый мотоцикл. Он катается у него буквально пару месяцев. И он неплохо себя чувствует. И достаточно без каких-либо казусов. Мы его Служили по полной программе. Так же, по сути, как и этот мотоцикл. Тоже обслужен идеально. Отслужено здесь все в этом мотоцикле. ровно как вы видите да вот он, пожалуйста перестать каких либо там губу и ментам на тебя вообще по барабану ты едешь такой спокойно какой Все, уже ушел в закат горизонт не надо так народ дима первый сезон катается пару месяцев на мотоцикле и уже так отжигается, прям страшно вот это о чем я всегда говорил то что если например вы хоть на чем-то раньше ездили там в детстве наява, Южака, Уралах, неважно. И вам там, условно говоря, там 27-35 лет. Вам в принципе можно любой мотоцикл, там, хоть литровый. Соответственно, дороже литровый. Хоть там, не знаю, 600 ку когда люди выбирают себе 250-ю ниндзю, когда человеку, условно говоря, там 30-35 лет, он берет себе ниндзю 250 -ую. Ну блин, это как-то мне кажется. Она просто надоест, реально надоест за это все время и все. Какой смысл убирать такой мотостык? Ну вот смотрите, как можно ко мне добраться в спортхит. Вот вы заехали с МК, да? да? Повернули вот сюда на спортхит. Вот по сути спортхит. Вот оно, огромное большое здание. Вот это вот большое здание, спортхит. Вы огибаете либо изнутри оттуда, либо отсюда. Вы заехали. Такой лай-лай-лай-ла. -лай -лай -лай. Здесь повернули. Налево. Тут шлагбам сюда вот так вот приоткрыт. Заезжаете спокойно без всяких вот вот так вот оп, И сразу поворачиваете направо Сразу Здесь Кавасаки сервис Вот он Это самые главные кавасакеры в России Фудзи Motors То что у вас написано в ПТСке И потом заезжаете вот сюда вот на территорию По параллельной улице едете И буквально там каких-то 200 метров И вот здесь находится мой сервис вот она, моя мастерская. Вот так вот. Оп. Тут сейчас написано спецметал. Возможно, вы смотрите ролик уже попозже. Может быть, здесь уже будет все расписано. Но. Я думаю, если я буду на работе, вы меня найдете, потому что здесь постоянно стоит куча мотоциклов. Понаприезжают всякие там байкеры, давай им что-то масло поменять, там кому-то тормозуху, кому-то что-то зацекатело и так далее. Вот, в принципе, и все. Все, что хотел сказать про этот мотоцикл. Вот. Все, что хотел. Вообще, в принципе, сказать, наверное, может быть, еще не все сказал. Кому понравилось видео, ставьте лайки. кому понравилось, дизлайк. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть. Всем пока.